В гостях у нас сегодня известный блогер, хвалить его не буду, предоставлю сейчас Андрею слово и он сам себя представит, сам расскажет вкратце о себе и начнем общение. Тема сегодня достаточно интересная. Добрый вечер. Благодарю, Александр, за уделенную возможность донести свою информацию значит, для твоих слушателей. Надеюсь, что она будет полезна. Меня нарекли. Родители именем Андрей, я управляю персоной Андрей Валерьевич Топорков. То есть это бумажная персона. Я уже года три, ну, наверное, четвертый год занимаюсь вот темой живых, потому что э, она очень актуальна. И когда изучаете морское право, то, соответственно, возникают некоторые вопросы, почему, например, э, в документах, основных документах, а это у нас сегодня, как нам предлагают, это паспорт Российской Федерации, и почему там, соответственно, нарушают написание принадлежащих нам, нам персональных данных. То есть пишут капслоком. Для, для многих это не секрет. Когда начал вникать, то понял, в чем вся фишка. Ну, давайте начнем сейчас именно с понятия человек, так как я... Значит, на заставке данного чата увидел, что QR-бойкот или как у вас, ⁇ Я человек, я не товар да? ⁇ То есть на вывеске данного канала висит соответствующий слоган. То есть сразу определиться, что такое человек. То есть мы с вами можем быть или мужчиной, или женщиной. Другого не дано. Человек ⁇ это понятие обобщающее, и с точки зрения биологической, то это разумное существо. Ну, судя там <смех> источников Википедии. А так как мы живем в правовом поле, то э, к нам применяют именно человек Это в юридическом плане. Многие читали, наверное, Конституцию для того, чтобы отстоять свои права. И многие видели, что э, есть такая глава в, конс... в Конституции РСФСР, это 35 ой, 31 статья, 5 глава получается. Человеке, а в Российской Федерации это вторая статья, где четко говорится, что человек является высшей ценностью, да и обязанность государства, защита прав и свобод человека и гражданина. То есть, это разные понятия. Соответственно, что такое человек, нам не договаривают. Постоянно при взаимодействии с органами, которые представляют власть, все просят у нас предъявить им гражданина или вы являетесь гражданином, то есть понизить статус, тогда возникает вопрос, что они подразумевают под словом «человек», если мы его в обиходе в принципе не слышим. То есть в любой орган зайдите, вас всегда идентифицируют не как человека, а как гражданина, и вас к вам обращаются соответствующим образом. Ответ на свой вопрос я нашел в «Позитивном праве». У меня также он размещен на канале. Большинство информации скрыто между строк. То есть, чтобы понять суть, надо прочитать всю книгу, например. А не просто прочитать одну главу и сказать, что это уже так. Но не сделав свой анализ прочитанного. Так вот, по словом, человек, система скрывает юридическое лицо. И это всего лишь, к сожалению, товар. Потому что есть. Общероссийский классификатор единиц измерения, где под номером 792 числится человек. Соответственно, если рассматривать его как юридическое лицо, за которым стоит мужчина или женщина в качестве управляющего или, соответственно, генерального исполнителя, но ну, об этом канон 2034 гласит, что пока мужчина или женщина не заявятся публично в должность генерального исполнителя, то они всего лишь исполняют роль доверительного управляющего. Ну, через, своих, через паспорта, я так понимаю. И только после того, как они заявят свои права, ни один государственный служащий, опекун и юридическое лицо не имеют права узурпировать полномочия в отношении вашего имущества. Так как мы все рождаемся через воды матери, соответственно, нас воспринимают как ну, судно, которое причалило и, соответственно, все время сопровождает нас бумаж... бумажный носитель. Да? То есть как только мы родились, роди... живем мы в обществе, соответственно, мы не можем ничего сверхъестественного поменять, то есть, в принципе, уже все наработано. В роддоме принимают роды, соответственно, первая бумага, которая появляется, первая персона, это когда берут у ребенка, кровь из пятки, соответственно, называется это скрининг. Кто не знает, соответственно, на лакмусовую бумажечку наносится 5 отпечатков крови и прописывается имя матери к этой крови. То есть это первая персона, которая рождается в роддоме. То есть у них своя база, соответственно, к крови привязано имя матери. Единственное, что указывают год рождения ребенка, конкретно новой персоны, скажем, и указывают, мальчик или девочка. Все, то есть новая персона родилась. После этого обращаются люди, опять же, в ЗАГС, но уже на основании медицинского свидетельства о рождении. То есть это второй документ, который я рассматриваю как уставной капитал, планируемого учреждения, значит, юридического лица. Ну и, соответственно, в ЗАГСе уже регистрируют имущественные права, то есть новую персону регистрируют, у которого есть уже уставной капитал, и наши родители проходят как учредители. Соответствующим образом нас все время сопровождает бумажный носитель. Хотим мы этого, не хотим, но с бумагой мы, так скажем, связываемся. Это бумажные фикции, и большинство людей, ну, как учат в школах, да, в институтах, мы воспринимаем вот эти бумажные фикции как себя. Надо в первую очередь это растождествиться, то есть не воспринимать себя как бумагу, потому что вот те персональные данные, которые прописаны, в свидетельстве о рождении или в другой бумаге, они не списаны с ребенка. То есть при рождении нигде на ребенке не было указано, что его зовут там Андрей Валерьевич Топорков, например. Этого ничего нету, Все находится, скажем так, у нас в сознании. То есть как мы привыкли систему воспринимать, так она и к нам относится. Что касается у нас морского права, Большинство людей, может быть, меня поддерживают, не поддержат, но это мое личное мнение, которое я сложил, скажем так, от прочитанных документов. Есть такая очень интересная конвенция по морскому праву, конвенция ООН 1982 года. Меня заинтересовала статья 140, где четко говорится, что все работают на благо человечества. То есть только там я увидел, именно понятие как человечество. И 137 статья, соответственно, гласит о том, что ресурсы и полезные ископаемые не могут принадлежать ни физическим, ни юридическим лицам, они принадлежат человечеству. Ну и, соответственно, указывают, кто распределяет данные ресурсы между человечеством. Это орган ООН расположенный на Ямайке. С этой стороны, если посмотреть, то, в принципе, когда понимаешь, что такое человек, да, то есть это юридическое лицо, которое оформляется в ЗАГСе, да, соответственно, и понимаешь, что на это юридическое лицо по э, Конвенции по морскому праву распределяются ресурсы. Но многие со мной были не согласны, когда я эту версию озвучил, но люди не дочитывали, сказать, не изучали вопрос, почему это так все происходит. Только сверху почитают, скажем, делают свои выводы. Отсылаются а на то, что в этой конвенции прописано, что здесь рассматривается только значит, континентальный шельф и, соответственно, район, это вот и подраз... слово район, это подразумевается континентальный шельф. На что я отвечаю очень просто, что, а вы не скажете, почему в 90-х годах наши, например, Народные суды были переименованы в районные суды. А кто-нибудь читал договор между США и Российской Федерацией 1992 года о недопущении двойного налогообложения, где э, в описании терминов четко указано, что такое Российская Федерация в географическом плане это континентальный шельф, то есть морское дно, внутренние моря и особая экономическая зона. А вот у США еще веселее написано. У них прописано, что... Эти же континентальные шель, значит, внутренние моря, особая экономическая зона, за исключением территории США. То есть в 92 году произошла небольшая подмена с названиями, значит, и предложено нам было прокатиться на, на одном из морских суден, которые между собой заключили договор, Ну, то есть морские корпорации заключили договор. Поэтому на сегодняшний момент вопрос очень простой. Как вообще объявить себя живым? Да? Потому что тема очень актуальная, каждый по-разному пытается оживиться. На сегодняшний момент именно то, что нашел я. Потому что я не пользуюсь чьими-то шаблонами, я стараюсь идти своим путем. Правильно неправильно это будет, скажем, ясно уже на финише где мы подведем соответствующий разбор полетов по пройденному пути. Но все равно финиш будет один, это светлое, значит, будущее, поэтому кто идет прямым путем, а кто как-то в обход, это вот покажет время. Так вот, что я на себя нашел, в первую очередь. Есть закон о Тариате, там статья 82 или 84, сейчас точно не, не припомню, есть услуга в нотариате – это нахождение гражданина в живых. То есть, ну, это гражданина. Нотариат занимается только паспортами, потому что паспорта у них являются гражданами. И без этого документа как-то не очень, скажем так, хотят оказывать услугу. Соответственно, я в 2018 году себе делал такой документ – я сделал его по свидетельству о рождении и военному билету. И мне тогда еще вписали значит, в данное свидетельство гражданство СССР. На основании того, что я им предоставил ответ с Госархива о том, что не, ну, не выходил из гражданства СССР, не приобретал гражданство Российской Федерации. Документ для системы может быть даже хороший, я его сильно не применял, но... Из моей практики, то есть люди, которые делились со мной своими достижениями, человек один применял в отделе МВД. То есть когда он принес паспорт на, сда на сдачу, скажем так, чтобы они его аннулировали, его начали запугивать, пытались как-то на него воздействовать. Но когда достал он свидетельство факта нахождения в живых, как-то сразу все разбежались с кабинета. То есть он увидел действенность данного документа, то есть отношение совсем другое. Но это всего лишь статус гражданина. А мы хотим с вами на сегодняшний момент восстановить свои права человека. А человек, как я еще раз говорю, система воспринимает как юридическое лицо то есть то свидетельство о рождении, которое в большинства, наверное, слушателей было оформлено еще при советской системе. То есть я сам. 75 года рождения, да, это по сегодняшнему календарю система. У меня э, прописано, что выдавала РСФСР, да, на общей обложке зеленой написано СССР, но никаких больше опознавательных знаков про СССР нету ни слова. То есть э, республика указана, РСФСР. Соответственно, мы с вами знаем, что в 1991 году Прошел референдум о сохранении Советского Союза в обновленном виде, в виде независимых государств, да, то есть республик. После этого, соответственно, мы наблюдаем то, что наблюдаем, распад. Но, вроде как мы здесь, хозяева на этой территории, да, то есть мы рождены, наши родители рождены, но почему-то мы не можем пользоваться никакими своими ресурсами. Мы почему-то должны все покупать. То есть, это первый вопрос который меня почему-то озадачил в свое время. Почему такая несправедливость? Вот вроде мы не чужие люди на этой территории. Да, но так как вот это все, где мы находимся, это всего лишь игра, если к ней относиться именно так, или обучение, скажем так, в институте, то сейчас идет сдача экзамена. Кто как подготовился и, соответственно, на какой волне работает. Сразу скажу, что если кому-то ну, не нравится вот тот подход, который я говорю, значит люди в основном воспринимают именно эмоционально. А здесь не эмоции важны, здесь ну, разум. Надо подходить именно разумно к, к решению да, каждого вопроса. Потому что система сегодня, как я уже упомянул, да, в морском праве, они работают в торговом морском праве. То есть хотите вы, не хотите, мы с самого рождения пользуемся бумагами. Бумаги это в основном все векселя, поэтому нам приходится сейчас, на сегодняшний момент, изучать. То есть те, кто ищет справедливость, найдет для себя соответствующие ответ, ответы на свои мучающие, скажем так, вопросы. Так вот, если у нас свидетельство о рождении это человек, соответственно, рожденный в моем случае в РСФСР, да, то возникает вопрос, а как же права человека вернуть, если я здесь рожден, вроде подтверждено все. Но единственный нюанс, что та Российская Федерация, именно корпорация морская, которая взяла управление на нашей территории, они выдали всего лишь билетики, да, при этом забыв перерегистрировать свидетельство о рождении наши и внести в единый государственный реестр. Они же не являются правоприемниками, они просто управляли на, на сегодняшний, ну, получается, до 2018 года или до кого-то. Поэтому, когда сделали единый государственный реестр ЗАГС, то есть сайт есть, ведет его налоговая, то есть там можно определить ваш статус в этой игре, то есть проверить свое свидетельство о рождении. Числится оно там соответствующим образом или нет? То есть ваш первичный документ. Насколько я понимаю, сейчас есть три, три реестра. То есть это генетический реестр, но его сейчас готовят, да? то есть основной. Потом, значит, реестр человека, это ЗАГС ведет, и реестр физлиц, это ведет у нас МВД. То есть они отслеживают все паспорта, вы можете их проверить спокойно. Так вот, на сегодняшний момент... Физлис навыдавали всем, кому не лень. То есть большинство населения у нас внесено в, единый, в реестр физлиц. То есть обычные индивидуальные предприниматели, которые приехали на эту территорию, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью. В реестре человека числится, Ну я не знаю, на сегодняшний момент много людей нет, но с 2018 года, Минфин, да, да, вы не ослушались. Минфин дал распоряжение ЗАГСу присвоить 20 однозначные номера свидетельством о рождении. Но Минфин подчиняется, ЗАГСы подчиняются Минюсту. Возникает вопрос, а почему Минфин? Я так полагаю, что юридическое лицо, да, то есть свидетельство о рождении, которое нам оформляют родители, это же юридическое лицо, и, соответственно, у него должен быть счет. А счет должен обслуживаться. Я так предполагаю, что обслуживать данные счета будет Минфин. Поэтому соответствующим образом внесены в единый государственный реестр. И вот здесь вот самое еще интересное. В новых свидетельствах о рождении стоит в верхнем левом углу QR-код. То есть для кого-то это страшно, для кого-то нет, но... На сегодняшний момент я вижу, как система внедряет данные бумаги, то есть вот эти квадратики, хотя они их еще начали внедрять где-то с 2017 года, когда предложи... Не предложили, а сказали, что будут использоваться в торговой системе, то есть можно будет расплачиваться QR-кодами. И я так понимаю, что в ближайшее время это все заведут в систему, так как вы видите, что приучают население к данному изобретению. Но опять же, тут все зависит от того, какое понимание у людей, потому что система распознает нас именно по осознанию. То есть кто-то, кто не имеет, скажем так, силы духа, знаний, будут стараться или приобрести вот этот э, заветный квадратик для посещения некоторых заведений или, соответственно, пройти какую-то процедуру, сегодня очень модную. Но это, опять же, это уровень физлиц, то есть э, тех, кто вообще не понимает своих прав. А мы с вами сегодня говорим о правах человека. Имея права человека, да, то есть э, если вдруг в вашей системе, вы, то есть в системе ЗАГС вы не нашли, свое свидетельство о рождении, если вы рождены, опять же, в РСФСР, на территории РСФСР, если кто-то из других республик, даже в этой базе не смотрите, потому что аналогичные базы сейчас ведутся, соответственно, в тех республиках независимых. То есть, если вы не нашли своего свидетельства на данном ресурсе, то его, скорее всего, не внесли в базу, и у вас ну, вряд ли присутствуют права человека. Поэтому лично я, обратился в ЗАГС за получением повторного свидетельства о рождении по прочим обстоятельствам. То есть я э, оригинальный не потерял, не утратил, не испортил, просто прочие, прочие обстоятельства. То есть должник поменялся, поэтому дайте мне новое на вашем бланке соответствующем. А сразу заказал у них апостелирование, так как планирую передвигаться при помощи вот этого своего человека. Ну по всему миру. Не знаю, как это все будет происходить, но такие планы есть. Так как согласно декларации прав человека, только человек имеет право беспрепятственно передвигаться. На сегодняшний момент такая бумага есть, и в ней стоит QR-код. То есть представим, да, если все-таки будут сильно ограничивать права людей да, на передвижение, то вы, чтобы не каждому, скажем так, каждому Охраннику не доказывать своих прав, просто даже код человека, вот этого свидетельства показать, ну и соответственно декларацию прав человека и по ней просто пальцем проводите, указывайте что вы мне нарушили. Ну это как вариант, я думаю, к этому даже не дойдет. Скорее всего, по, даже по этому коду будет при новой системе, так как мы все и наблюдаем, как система меняется и финансовая система тоже, скорее всего, будет вся сменена. То есть при помощи вот этого заветного квадратика на свидетельство о рождении, это же непосредственное подключение к Минфину, ну, я думаю, будут решаться наши все материальные вопросы. Но опять же, это всего лишь догадки. При этом я расскажу то, что я прошел, значит, этап понимания сознания на своем, скажем так, опыте. То есть я сначала заказал повторное свидетельство. Естественно, кто на сегодняшний момент из слушателей уже имеет такую бумагу, то, наверное, обратили внимание, что в графе «Гражданство родителей стоят прочерки: а все от того, что документы наших родителей не заведены в новую игру, если представим, что это всего лишь компьютерная игра. То есть был уровень там Российская империя, потом перешел уровень следующий там Советский Союз, потом Российская Федерация, сейчас уровень Россия. И вот каждый уровень мы начинаем с нуля. Ну хотя при этом мы можем взять с предыдущих уровней наработки. Но так как большинство людей не знают, как это сделать, соответственно, мы начинаем каждый уровень игры с нуля. После того, как я еще заказал свидетельство на отца, так как отец у меня умер, я заказал на отца свидетельство о рождении, свидетельство о смерти. Это услуга, она доступна, и кто там может спрашивать, а это дают? Да, это все в ЗАГСе, это, скажем так, предусмотрено, так как ЗАГС регистрирует имущественные права. И я данное действие расцениваю как родовое наследие. То есть я перерегистрирую в данную новую уровень игры просто родовое наследие или, скажем так, наработки своих предков. Так вот, в свидетельстве о смерти уже у отца написано гражданство Россия. То есть новое, новый уровень игры и новое название. Так как у меня уже свидетельство было, мое повторное пастелированное взятое, там, соответственно, стоят прочерки, но я взял сейчас на свою дочь повторное. Продолжи дальше по поводу гражданства. После того, как я дочери взял повторное свидетельство о рождении, то есть объявил живых через ЗАГС ее человека, то в свидетельстве о рождении уже вместо гражданин Российской Федерации или гражданка Российской Федерации у родителей, да, то есть у меня и у моей супруги, уже прописано «Гражданство Россия». То есть подтвержден статус, что мы свои юридические лица, свои свидетельства внесли в единый государственный реестр. То есть мы зарегистрировали, а так как это всего лишь юридические лица, то открывая закон 129 2002 года о юридических лицах, там сказано, что те юридические лица, которые учреждены были до 2002 года, должны пройти перерегистрацию. То есть всего лишь надо получить повторное свидетельство. Я пришел к такому выводу, что системы могут управления меняться, хоть я не знаю неделю, две, там, год, десять лет, они так в принципе и меняются. Но большинство людей не видят перемен, потому что в основном используются похожие названия, одинаковые названия управляющих компаний, и народ не понимает, что такое происходит. То есть, как только меняют конституцию, меняют там этот устав, то надо задуматься о том, что в каком статусе вы будете играть в новой игре, отняли у вас права человека или все-таки они их перерегистрировали. Так вот, юридическое лицо свою правоспособность получает с момента регистрации и внесения в единый государственный реестр. И вот на сегодняшний момент, если убрать эмоции о том, что я родился в СССР там, или там где-то еще, и, соответственно, бить себя в грудь, что я там за предыдущую игру так сильно хочу, потому что там был уровень полегче, да, там не надо было ничего такого учить, за тебя все делали. То есть выстроена была система, и тебя выучили, отправили, соответственно, на завод, ты должен был отработать там, послужить и еще что-то сделать. Ну, хороший работник, скажем так, который все время под присмотром. Но именно духовного развития как-то немножко блокировали. И вот на сегодняшний момент осознавая то, что всего лишь это игра, я могу сам выбирать и, соответственно, взаимодействовать с данной системой. Очень Вексельное право, вот Александр затронул, я еще, правда, до него не дошел, но оно очень интересное, потому что если вы начнете вникать, естественно, что в Российской Федерации это всего лишь закон 48, кажется, 97 года, на одну страничку в котором написано, что используется конвенция ООН 30 -го года и постановление ЦИК ССР 1937 года. Соответственно, если вы почитаете данные документы, то понимание вряд ли вам придет, потому что большинство из вас, как и я, не заканчивали финансовых институтов и некоторые термины, скажем так. Нам будут настолько непонятны, что большинство людей, открывая там первую страницу, уже забрасывают, говорят, это все неинтересно, это все нерабочее. Но я не поступил таким образом. Мне попалась книга банковская по названием Вексель 1927 года, где, в принципе, доступным языком для непонимающих людей объяснены кое-какие вещи. Во-первых, квитанции, да, которые вы оплачиваете по ЖКХ, это всего лишь переводной вексель, предложение вам заплатить за них то есть тот, кто вам шлет. А в основном они вас ловят на том, что у вас есть с ними договор. Первично они просят вас заключить договор там, на поставку газа, там, или еще что-нибудь, типа энергосбыт, значит, или межрегион-газ, как у нас в России называется, то есть, это всего лишь липовые договора, через которые нас ловят на то, что мы акцептуем, то есть даем согласие, что мы будем платить за них. И они начинают нам слать вот эти вот платежные поручения, то есть переводные векселя. При этом они, согласно вот этой книге 27 -го года, то есть самое основное у них – это обработка персональных данных. Пока у них есть обработка персональных данных и липовый договор, а почему он липовый? Потому что когда вы начнете брать выписки с единого государственного реестра, то выясните, что филиалов и подразделений, которые вам присылают, ну, их, скорее всего, не существует, или лиц, имеющих право действовать без доверенности, нету. Ну, то есть такая, скажем так, мошенническая небольшая схема, ну, бизнес ничего личного, как они говорят. Поэтому, в первую очередь, это расторгать договора. Вот именно с теми, кто предлагает нам заплатить за них Тайнергосбыт, Межрегионгаз. Ну и самое главное, это отзыв согласие на обработку персональных данных. А пока в системе ваши персональные данные, скажем так, свидетельства не имеют регистрации, соответственно, ваши права, имущественные и неимущественные, не имеют защиты, скажем так. А как только вы внесли в единый государственный реестр соответствующую запись да, еще бы не помешало у наших родителей да, у кого есть, у кого уже нет соответственно попросить передачу прав потому что родители учреждают вот эту персону, да, которой мы управляем и в большинстве случаев мы ей в полной мере можем управлять только после смерти родителей потому что никто даже не в курсе, что надо передавать управление соответствующим юридическим лицом. Ну, если это юридическое лицо, тогда читаем, как значит, назначается директор да, или как передаются права. То есть, Я думаю, что в этом плане не мешало бы задуматься людям, которые ну, сегодня у нас присутствуют на эфире, потому что такие вещи... Нам нигде не рассказывают. Приходится э, доходить своим умом, да, и, соответственно, э, анализируя очень много информации и читая при этом. А помимо этого еще и проверяя лично, как она вся эта информация работает и как будут взаимодействовать, э, соответственно, системы. Э, так как в свидетельстве о рождении, да, ну, еще в военном билете, указывается привязка к роду, да, то есть там, у меня, например, написано русский. Но вы все помните, что в Конституции властью является многонациональный народ, да? А вот в Краснодарском крае самое интересное, Прям в 15-й статье прописано, что источником государственной власти является народ, не многонациональный, народ. А кому непонятно, какой народ, то вторая статья. Там указано, что исконный народ Краснодарского края русский. То есть и я, как представитель русского народа, да, соответственно, где в свидетельстве прописано, что... Отец русский, мать русская. То есть я представитель своего рода на своей земле. И я с этой стороны начинаю заходить. Конечно, многим не нравится, но извините, не я придумал ваши уставы. Поэтому такие тонкости, они тоже применяются. Соответственно, если кто пользуется паспортом Российской Федерации, там нет привязки к роду. Получается, что заявлять себя властью по этому документу ну никто не имеет права. Это просто проездной билет, потому что закона о паспорте нет, а согласно Конституции сказано, что граждане, государственные органы там, и остальные там, юридические лица должны исполнять Конституцию Российской Федерации и законы, никаких постановлений, приказов, указов, соответствующим образом там нету, только законы. И если постановление там, президента не дошло до окончательного своего результата это закон, соответственно, он не имеет никакой юридической силы именно гражданам. Ну, если берем по закону, скажем так, по Конституции, если Конституция является основным документом действия юридического лица. Поэтому такие вот нюансы надо учитывать при взаимодействии сегодняшней системы. И со своего статуса... То есть, если вы хотите добиться прав человека и, соответственно, заявляете с этого уровня, то надо понимать, что это такое и как она работает. Да, большинство людей не хотят изучать эту тему, потому что в них ну, страх. Ими управляет страх. А страх у нас от ну, неподготовленности урока. Как только вы подготовили урок, знаете, как учителю ответить на соответствующие вопросы, то у вас все получается. На сегодняшний момент вопрос, конечно, самый большой – это материальная часть. Это, скорее всего, у большинства сегодня присутствующих. Поэтому лично я для себя увидел в вексельном праве именно для своего статуса да, человеком, если я заявляю, то есть я управляю своим человеком. Публичное уведомление в газете я дал, что я им управляю. Соответственно, этот человек внесен в единый государственный реестр. То есть такой числится. А вопрос, а как взаимодействовать так, чтобы человек не нуждался, скажем так, в ресурсах, которые распределяются согласно морского права. Ведь человек, это же то есть, малыш, значит, это, мальчик или девочка, они же в этот свет прибыли через воды матери. То есть поэтому морское право мы... Ну, по крайней мере, я откидывать не буду, тем более, если там четко говорится, что ресурсы принадлежат человечеству и распределяются. Поэтому основная задача – это научиться пользоваться. Большинство людей ищут баснословные счета, что у них там счета открыты, там еще что-то. Ребята, я скажу просто, мы хозяева ресурса, то есть нам принадлежит ресурс, из которого на сегодняшний момент печатаются бумажки. да, То есть билеты Банка России – это ничем не обусловленные долговые обязательства Центрального банка. То есть это век селя. То есть получается, что мы должны на сегодняшний момент да, то есть, устроиться на работу, чтобы получать долги Центробанка, а потом этими долгами рассчитываться, с некими юридическими лицами за товар. То есть за ресурс, который продают в виде готовых изделий. Наш ресурс. Поэтому я вижу, согласно вексельному праву, три выхода при заключении договора. То есть у нас как получается, если мы сами заключаем договор, то есть, например, пришли в магазин купить кухонный гарнитур, нас просят, давайте мы с вами заключим договор. То есть, когда вы будете заключать договор, то, соответственно, там будет стоять такая отметка, что вы акцептуете платить там такую-то сумму, тому-то, тому-то. То есть, мы тем самым дали согласие, что мы будем за этих товарищей платить. То есть, после этого нам предлагают счет. Счет – это переводной вексель. И в этом случае у нас три пути. То есть, или мы... Соответственно, оплачиваем сами, то есть выходим в качестве плательщика или как он еще называется, трассат в вексельном праве. Или назначаем на оборотной стороне данного векселя плательщика, должника. Ну, в данном случае, там, я не знаю, можем ЗАГС. Если свидетельство внесено в единый государственный реестр, то, соответственно, можно ЗАГС или администрацию или, не знаю, Центробанк. Это уже на ваше усмотрение. А третий случай, да, то есть, так как... Мы здесь хозяева, мы решаем, что мы наделяем ценностью или нет. Можно наделить ценностью данную бумагу. То есть, принимаю как ценность, возвращаю как ценность. Но тут обязательно такой нюанс, как и при любой передаче векселя, это оплата гербового сбора. Ну, кому интересно, я не буду эту тему раскрывать по гербовому сбору, чтобы, скажем, у вас была интрига найти это и изучить, потому что... Если я сегодня вам расскажу все нюансы, то вы, да, может быть, какой-то для себя, ну, скажем так, возьмете товар, но в последующем применении, скорее всего, система не любит, когда в нее влазят те люди, которые не умеют управлять и не знают, для чего вообще они это все делают. Поэтому быстренько введут вас в должники и, соответственно, поругают, скажем так. Поэтому, кому интересно будет, у меня под, крайни, под крайними роликами есть в первых комментариях ссылочка на книги по вексельному праву. Данные книги еще начало 900 х годов, в них, в принципе, ничего не, сильно не поменялось, ну, за исключением гербового сбора, размера гербового сбора. Нюансы все прописаны. Я посоветую всем, скажем так, обратить на это внимание, потому что здесь вы найдете решение всех вопросов. Потому что, опять же говорю, что система работает по вексельному праву. Потому что, если мы берем значит, морское право, потому что Российская Федерация это морская корпорация, то суды мы никогда не выбирали. да, То есть, от народа судебная власть никогда не, не приходила, потому что никаких референдумов не было. Но если это морское право, то должна быть такая структура, которая урегулирует долговые обязательства. То есть это как бухгалтерия. Есть долг, значит должен быть должник, который будет погашать этот долг. То есть суды сегодняшние, они всего лишь подводят баланс, дебет с кредитом. И к ним надо таким образом относиться. Если вам пришло письмо от некой организации, что... Вам, нам предл... вам предлагают заплатить за определенную услугу, там снести забор, снести еще что-то, там от администрации на ней, на этом письме наклеены марки, то знаете, что гербовый сбор заплатил, заплатили данные товарищи через почту, и вам всего лишь прислали ценную бумагу, то есть деньги, и, соответственно, договор, дополнительное соглашение, что вы должны за эти деньги сделать. Поэтому, если вас устраивает дополнительное соглашение, то Исполняете. Если не устраивать, то верните конверт эмитенту с соответствующей отметкой, что в акцепте отказано вернуть эмитенту ну, ценным письмом, с описью вложения с подробным. То есть это все нюансы, которые на сегодняшний момент прошел. Да. Андрей, маленькую ставочку позволь сделаю. Вот э, да. то, что ты сейчас затронул, как раз я перед сегодняшним голосовым чатом выкладывал твой ролик э, вот касательно э, этого гербового сбора и так далее. То есть тоже очень интересная и обширная тема. Вот и э, в архив, наверное, голосовых чатов я тоже твой этот ролик выложу. Плюс вот то, что ты сказал. Сбросишь ссылки, сбрасывай, я их обязательно в бойкоте выложу. И хочу добавить вот как раз вот к этой мысли, то, что ты озвучил сейчас только что. Вот я считаю там на пальцах, у меня не хватает на руках, как говорится, пальцев. Там римское, морское право, позитивное право, заявительное право и так далее. То есть мы никогда не думали, живя в нашей любимой стране, что придется вот в это все окунуться. Вот, и поэтому как бы, наши слушатели делятся как, как, как правило на две категории, то есть одни хотят изучать и обладают пытливым умом, и как ты, и как многие здесь, кто в теме, начинают это все изучать, впитывать, как губка, тратят время, а другие, ты мне дай алгоритм, и я пойду, вот мне понравилась твоя фраза, там и сделают вам ай-яй-яй. Продолжай, пожалуйста. Нет, это все так и есть. Это не просто мои голословные слова, это практика. То есть я постоянно практикую, и значит, я делюсь своим опытом, но люди, когда суть не улавливают, они вот пытаются что-то заявить, да, там, но у них плохо получается. На них сразу видно, как система начинает давить, и они быстро-быстро сдуваются. Прям вообще моментально. Понимаешь, кто-то с негативом идет. Кто-то, я не знаю, там как-то там сильно, э, э, скажем так, раздражая систему, <свят> заявляет себя такими там большими титулами, что не может обосновать на их уровне. То есть твоя задача, товарищу, вот из этой системы, объяснить на пальцах, ну вот это, скажем так, божественное право, но ссылками на их э, внутренние документы, да, даже вот э, ГОСТ. У нас это р 26 кажется, о международном праве. И там есть такая статья 6.3, сказано, что права человека выше значит, законов и э, народных традиций. То есть понял, да? То есть у тебя уже есть зацепка, ты... Только товарищу, значит, заявил о своем статусе, вот он показал, что, ребята, вот она, видите, да, вот мои права человека, я управляю вот этим человеком, я вам еще и запрещаю обработку персональных данных. Давайте с вами заключим договор сначала. Для, для начала, сколько вы мне заплатите за использование персональных данных? Потому что в большинстве случаев товарищи, которые пытаются, значит, оказывать услуги, они не являются операторами персональных данных, то есть нарушают... Федеральный закон 152. Да? Но опять же, все на наших добровольных началах. Даем мы эти обработки персональных данных или не даем? Это опять же, это наше. Но в основном, как система работает, сначала выдает некие карточки обслуживания, да, ну, скай это будет водительское удостоверение, а потом они по этим карточкам обслуживания пытаются как можно больше оказать услуг. Ну, вот такая простая система, не знаю, для большинства, значит, восприня... восприняли или нет. А то, что из сегодняшних слушателей, я не знаю просто сколько сейчас у нас слушателей присутствует. Из практики 10 только, соответственно, начинают задумываться об услышанном и начинают изучать. Это я вот смотрю, вот у меня на моем канале там я не помню сейчас 92 700 значит, подписчиков было, и вот 10%, вот как я эфир с кем-нибудь проведу, пускай это Иван Бобров или еще там Малини, значит, вот эфир проведу два дня, вот из их подписчиков это 10% переходят и действительно ну, чем-то, скажем так, хоть заинтересуются. Я не знаю, сколько людей начнут вникать подробно, это уже под вопросом, мне это неизвестно, скажем. Ну, то, что люди интересуются и, и в чате, значит, в WhatsApp со мной списываются, в Telegram, то есть вопросы задают, кому непонятно. Опять же, для людей, которые вот сегодня в первый раз услышали эту тему, попрошу вас сначала зайти на канал, да, чтобы не было глупых вопросов, на которые уже сто раз отвечено. И просто за последний год хотя бы посмотреть ролики. Ну, потратить, да, там, я не знаю, там, на ускоренном режиме, там, часов 10, например. Вот а Ну, извините. Ну, можно, конечно, просто почитать, конечно. Я скажу, что почитать, позитивное право там, почитать, значит, почитать этот, как его, вексельное право. Просто я уже даю конкретные наметки, что рабочие. Вот даже та же Библия, да, то есть, дает нам понимание. То есть меня интересует первая глава. Раз ее все признают, там четко сказано, что главный тут мужчина и женщина, да, то есть по образу Божию созданы, а по образу Божи... Бога создали человека. То есть, вот это юридическое лицо, которым управляет мужчина или женщина. Ну и, соответственно, указали, что заведуйте землей, управляйте, вам все принадлежит. Так может надо пользоваться статусом своим? Мужчины и женщины, которые управляют своим человеком. Согласен на все сто процентов. Андрей, мы договаривались минут пять хотя бы, давай дадим возможность вопросы позадавать. Давай, там, давай. Да, Сергей Сергеевич Ростовской Андрей, было очень приятно вас послушать. Я с вами буквально с тех времен, когда еще Сергей Тараскин был, вот, часто бываю на вашем канале. Все, что вы рассказали для меня, это понятно. Только один такой вопрос. Вот вы назвали 10% от тех, кто ну, вникает в это дело, начинает действовать. Как вы думаете? Как вы 10% думаете, вы... от массы, которая не знала. А... Да, да я а вас понял. Да. Я вас понял. Но как вы думаете, вот этот процент, как быстро сможет увеличиться, допустим, вот за 2020 год? Благодарю. Ну, я думаю, по... все зависит от того, насколько мы с вами изучим вексельное право и будем делиться ну, с другими. Да, большинство людей не, не понимают, как это все работает и ждут, когда у нас с вами будет результат. Большинство ждут, когда я выйду там с автосалона на дорогущие автомобили. Вы понимаете, что большинство людей это и они вас оценивают именно по одежке, не по знаниям, а по одежке. Но опять же, даже если я завтра приеду на этом автомобиле и покажу на весь мир, что ребята, вот мне выдали, никто не поверит. Все будут говорить, что я его купил, мне его там подарили и все остальное. То есть никто никогда не поверит. Поэтому результаты будут только оценены вами, только ваши личные результаты. Поэтому я не смотрю на других людей, которые там ждут моих результатов. Я просто иду своим путем. Я знаю, что у меня все это будет, никуда не денется, но я это получу своим, своими знаниями. То есть это будет уже такая, скажем так, сегодня любимое слово, прививка от системы. Да, что При любой другой системе, зная условия игры, вы всегда будете жить ну, в достатке. Потому что вы знаете, что вам надо всего лишь держать баланс нулевой. Никому не должен. Просто пользуюсь своим ресурсом, а вы, ребята, будьте добры. Хотите, играйтесь в торговлю, да играйтесь, пожалуйста. Потому что следующая новая игра – это у нас обнуление. И карты заново будут выданы всем поровну. Понимаете? Благодарю, Сергей. Благодарю, Сергей. Благодарю вас. Может, вопрос? вопрос такой. Как вы думаете, сколько живых людей сможет принять система? Конкретно живых людей, так как я, как, а я понимаю, так не знаю, правда я или нет, большая часть родовых наследий, как сказать, использована не по назначению, и, как я понимаю, что касается конкретно золотых ресурсов планеты, то, что, во всяком случае, последние четыре тысячи лет выгребалось, Осталось здесь всего от 4 до 5%. Я это видел в 2017 году исследования ученых. Ответьте, пожалуйста. Благодарю за ваш вопрос. Ну, по поводу того, что 4 тысячи лет я не знаю, но то, что некие любители золотого тельца выгребли все золото со всех стран, ну и, соответственно, ввели в долговые обязательства, да, то есть у меня где-то ну, один из там предпоследних роликов, я упомянул такую книгу Ничволодова «От разорения достатка» от 1906 года, где это генерал-майор кажется, или генерал-лейтенант царской армии, экономическая разведка где он дает отчет сколько Российская империя задолжала золотом, вот этим внешним долг, внешних долгов у него было он поясняет, что даже Россия, добывая золото, не может уже погасить долги по процентам даже. Поэтому там он расписывает, каким образом надо, ну, предложил свою схему выхода из вот этой вот системы, значит, паразитарной, то есть из долгового обязательства. Тогда они предложили ввести, значит, бумажные деньги, соответственно, потом, я так понимаю, они их отвязали от золота. Но сами бумажные деньги – это векселя, это долги. То есть товарищи всего лишь банковскую систему ну, в долги погружали, потому что последние 30 лет и чеки, на кассовые чеки – это тоже долговая расписка. Значит, вот этих товарищей, торгашей, которые там в банке, нам должны выплатить по этим векселям, то есть вернуть деньги. Но последние 30 лет никто ничего не возвращал. То есть долги, я так понимаю, за эти 30 лет скопились очень большие. Поэтому в 2019 году был документ Базель-3, то есть возвращение золотого эквивалента. золота. то есть в этом году уже Центробанк объявлял, что золотом обеспечение будет. Я так понимаю, что и замена денежных средств, то есть предыдущих долговых обязательств предыдущего правительства временного, то есть вот билет Банка России 1997 года по этому же поводу будут менять. То есть сейчас банкиром предъявлены требования по бумажным носителям и, соответственно, в золоте. То есть я так полагаю, что сегодня мы переживаем тот этап, когда банковская система себя уже изжила, и, соответственно, народы всей земли сегодня освобождаются от рабства золотого. Ну, скорее всего, введут ненадолго, вот это эквивалент золота, чтобы потом отменить его и сделать, я не знаю, там какой будет эквивалент, там час человеческой жизни или еще что-то. Я не знаю, энергии там будут исчисляться, чтобы в последующем вот такая паразитарная система не могла поработить человечество. Это мое личное мнение, которое сложилось Вопрос... Я хотел бы просто, просто, да, уточнить вопрос, понимаете, не считаете ли вы, что именно отсутствие того добытого золота должно было обеспечивать все эти экселя, привело к этому коронаписию конкретно и как вы думаете сколько живых, живых людей может обеспечить система? Понятно, да? Я... Другой да, да. Система, система для этого и построена, чтобы нас обеспечивать. Мы все живые должны. Мы все живые. И вы живой, да? Физически. А то, что система юридически применяет, это уже второй вопрос. По поводу... Понимаете, я отчую, что и спрашиваю. Понимаете, в чем дело? Мне кажется, конкретно все это Мы после вами, принятия вот, в девятнадцатом году заново золотого эквивалента и послужило началу всего этого каранабесия, всего этому, всей этой эвтонизации насильственной... Можем же так сказать, правда? Да, конечно, а все это можно... Всему. А за этим всем стоят не люди, это мое Согласен. Ну вот смотрите, если есть должники, да, есть кому должны, а должны они, соответственно, народам всего мира. Товарищи это пытаются советую. сократить должников. Я надеюсь, что ответил на вопрос Армена. Мы, мы есть система, мы есть система, мы для этого ее создаем. Не обязательно привязываться именно к золоту, потому что мы, у нас все ресурсы, даже земля – это ресурс. Но надо же э, относиться так, к этим, к земле, скажем так, э, с уважением, Они а не На сегодняшний момент у нас потребительство, чисто потребительство. Поэтому нам надо это завершать и ставить на нормальное русло. Спасибо большое, но меня прежде всего пользуясь своим служебным положением, очень-очень интересует момент, Андрей, в беседе сегодняшний затронули момент, и он мне прямо отзывается, я наблюдаю сплошь и рядом, когда люди, нахватавшись верхушек по теме живой человек, начинают пробовать применять это, это получается коряво, как раз вот этот вот момент мы затронули сегодня в беседе, и я согласен с вами, полностью ты себя хоть по-римским назови, хоть там Адольфом Гитлером, но от этого ты не станешь великим диктатором, и тебя воспринимать будут. Ну, иногда нелепо, глупо это все смотрится, поэтому тот, кто идет по этому пути, ну... У нас в Казани, например, вот на днях перед Новым годом была ситуация, есть видео, заладила девушка. Я живой человек. На нее полицейский смотрят телячьими глазами. Говорит, Я понимаю, что вы живая женщина. И свое ей продолжает толкать. Она опять я живая женщина. Я рад, что ты живешь. Женщина, тем не менее, намордник одевай. Вот, это разговор двух инопланетян. Вот, поэтому... Буду рад вас снова увидеть на эфире. Александр, благодарю за уделенное время мне и предоставление возможности высказать свою точку зрения. Сразу хотел бы сказать, что на будущий эфир сейчас товарищи, значит, мучающие их вопросы, будут тебе скидывать в чат, и там уже можно будет следующий эфир сделать уже конкрет, по конкретным вопросам то есть затрагивать, да, чтобы было понятно, по крайней мере, людям. Ну, не перескакивать с одного, значит, ступень на другой, чтобы уже расмучить этот вопрос. Давайте его разберем. Там еще есть вопросы, хорошо. Что-то новое да, с да. удовольствием. Поделюсь опытом, который есть у меня, там люди со мной делятся. То есть большинство вопросов решимы на сегодняшний момент.